Всем привет, друзья! Сегодня начинается еще один выпуск по доработке нашей калины. Колхозинг уже не остановить. Я поехал в магазин, закупился всякого барахла. Сейчас покажу, что я купил и будем начинать устанавливать и делать все, что я запланировал. В общем, вот такой вот барахлишка у нас получается. Еще номерная рамка, реснички на фары. Номерные рамки. Надпись «Лада маленькая». Надпись «Лада большая». Две банки краски, одна в цвет, другая черная. Черный мат. И все это нам поможет сделать то, что я хочу. Берем сейчас для начала решетку радиатора. Это самое простое. Пойдем ставить. Так, здесь я открыл уже. Мне понадобится отверточка. Сейчас возьмем отверточку. чтобы снять старую решетку радиатора. Сейчас посмотрим последний раз как она выглядит. Вот так вот. вот. Для ее снятия надо открутить сверху три болта. В общем, болты откручены. Теперь берем вот так вот Пам. Вот эти сеточки надо будет попробовать переставить к себе на новую. Так, в общем, сейчас распаковываем. В общем, вот такая вот решеточка у нас. Вот такая вот красивый тюник. Сеточку он поставил от старой решетки. Сейчас поставим сюда. Будет вот как-то так. Сейчас надо помыть фары. И... Вот сюда вот прилепить наши реснички. Но сначала их покрасим. Красить я эти реснички буду без грунта, сразу краской покрою. Но, конечно же, для начала зашкурю, обезжирю и буду уже красить. Показывать, как я это делаю, я уже не буду, потому что я уже показывал, как я крашу и подготавливаю поверхность к покраске. Вот. Поэтому просто вы увидите конечный результат. Решил что-то я снять нижнюю часть решетки и покрасить в черный тоже, чтобы было посвежее. Вот такие вот вещи, из мелочей вот, вот такие вот заглушки сделал на номера. Будет прикольно, но это попозже. Вот такие вот накладочки получились, я на них наклеил сзади уже немного скотча двухстороннего. Сейчас будем мерить. Вот, Как-то так. Здесь вот резинка есть, которая торчит. Ее я тоже покрашу в цвет, наверное, чтобы не показывала какой у меня огромный зазор. Ну как вам? неплохо Но у меня как обычно прямое включение с мест событий короче снял вот здесь вот саблю дошло и до этого дела точнее не сняла, она нахрен отломалась он все крепления поломались все абсолютно она совсем сухая надо будет другую покупать здесь вот под ней есть рыжики сейчас Зачищу их и буду приводить в порядок. Вот такая вот история еще и сзади получается. Вон куча рыжиков вверху. Это отставлю внизу от рамки. Вот такие вот не самые приятные новости. Но ничего. Сейчас я это все обработал. До завтра постоит. Вот и... Будет все супер. Закрашу обратно. Поставлю новую саблю. Старая вон лежит поломанная. Так, получилось у меня вот так вот заклеить машину. Сейчас объясню некоторые моменты. Здесь вот заклеил, но не плотно, чтобы краска не летела туда дальше ну и соответственно не образовывался резкий переход вот туда если что-то залетит, то будет не страшно и здесь вот такая же штука здесь вот сильно будет прокрашиваться а сюда что, если залетит чтобы не оставалось слоя вот, и не знаю, возможно вот эту вот часть буду полностью прокрашивать сейчас вот мобилех болтаю что получится посмотрим сказочная тема как всегда получается так в общем сейчас на ночь будем уже докрашивать прокрашивать Завтра утром мы уже посмотрим результат. Вот такая вот беда получается. В общем, вчера что-то мне не нравилось, но сегодня я выехал, прокатился. Вот. Ну и в принципе... В принципе, смотрится неплохо. Вот здесь вот мне пришлось резинки тоже сделать в цвет, чтобы вот этого зазора огромного было не видно. Он еще и неровный, этот зазор. Вот. А поднимать фары, это все делать, это надо бампер снимать. Поэтому я не стал заморачиваться. Просто за... закрасил вот это и пойдет. Да, сейчас, думаю, сделать вот так вот будет прикольно в общем я что-то думал думал вот и вот такая тема ну, как бы с такой решеткой что-то мне кажется не очень поэтому сейчас попробую в черный закрасить как она будет смотреться может будет прикольно может будет говно если что перекрашу обратно но это уже будет не хром а цвет кузова вот такая жопа получилась здесь даже покрасил болтики как-то так когда-нибудь я это полирну а завтра поеду за вот этой штукой, поставлю и будет уже почти законченный вид надо будет еще надпись поставить после того, как здесь поставлю саблю вот тогда будет уже более приближенный вариант и увидим все как есть по всей машине видео которое вы смотрели только что она снималась примерно месяца полтора назад поэтому финальный вид немного отличается от того что вы видели до этого после того добавилась наклейка и губа также исчезли Реснички на фары, они вообще отлетели там буквально через полтора или два дня, я уже точно не помню. Я приехал в Симферополь уже на квартиру к себе. В общем, потом она стояла на солнце. И я подошел, смотрю, одной реснички нету. Вторую подошел, думаю, посмотрю, она вообще держится или нет. Я взял за ресничку и она просто отошла был плохой двухсторонний скотч поэтому на, на жаре они расплавились и одна ресничка улетела вторую я просто убрал уже тут остались еще следы скотча надо будет как-нибудь убрать в общем что было сделано по машине установлена новая решетка радиатора шильдик лада я его сделал Покрасил в серый цвет и именно лицевую часть покрасил в черный цвет. Так она сбоку немного видна, спереди нет, чтобы не бросалась в глаза. Установлены новые номерные рамки. Они просто черные, без каких-либо надписей, просто черного цвета. Также покрасил колпачки на болты крепления номера. Данную наклейку я Сделал временно, просто чтобы какое-то разнообразие было для передка. Потому что, ну если вот так вот, то немного скучный перед получается. Так немного повеселее уже, немного тюнинга спорта. Это, конечно, наклеечка с турбиной, но ничего страшного. Здесь губа, я ее буквально приклеил вчера. Это обычная резиновая губа, как она называется самурай вот. в принципе по поклейке ничего сложного нету единственное вот под такие места как э, петли нужно вырезать и где сильные завороты идут вот как здесь тут нужно вырезать оемку чтобы губа легко поворачивалась и не мнулась по задней части в принципе больших изменений нету э, добавилась новая сабля старая сломалась Эту я покрасил дополнительно черным матом. В принципе, выглядит гораздо лучше, чем старая. Надпись Лада, которую я криво приклеил и которая не закрывает старые дырки. Поэтому я просто их а, пришлось замазывать уже после. Выглядит это все не так уж и ровно. Но если ты не знаешь об этом, то кто это заметит вообще? Здесь также, кстати, вот, новая номерная рамка черные болты и все такое. Сюда вот я еще думаю сделать, может быть, спойлер. Как думаете? Кто, если был внимателен, заметили, что у меня нет колпаков, и теперь я без колпаков. А, знаете почему? Я в такую яму влетел. У меня, видать, резина настолько сжалась, что а, помялся колпак, сломалось крепление. Ну и короче говоря пришлось выкинуть колпак ну и естественно все остальные снял на диске у меня нету средств пока что но оставить опять колпаки не очень хочется поэтому пока езжу вот так как то так всем пока